Всем привет, с вами снова Алексей, со мной сегодня как у Зигмен и Артмистик. Всем привет! Всем привет! Да, и сегодня у нас команда операции педаль, и сегодня мы будем играть в Бедвардс, вот. Обязательно ставьте много да, лайков. Железо. Да вот золото для тебя тут. Сегодня у нас будет тактика Форд, попробуем да. нов новую стратегию. Да, и новая лестницы, тактика. Новое ну это новое это нас такое уже делали, но мы решили тоже попробовать и записать это. Ну да. В принципе я уже, наверное, свой канал такое записывал, но это не было настолько прям, ну не знаю, Расштаб короче, будет. надо еще раз это все сделать, потому что так-то оно немножечко скучновато. Играем в как без центра только форд. Да. Ага. Мы будем такими спокойненькими бубиками. Ну, на самом деле, бы нам изумруды, чтобы сделать эксидиан. Ну, можно прокачать печку до изумрудов. Чтобы Раз... нам уже сразу падали изумруды. А изумруды могут падать? Да. да тут можно это. Если прокачать до максимального левела, то будут спокойненько падать. Именно. Да, нам, мы... нам, короче, нужно... Подожди. 12 алмазов, чтобы прокачать вот печку до того момента. 12 алмазов так давайте я сейчас на алмазы простроюсь и буду копить их давай на нас там не идет Нет, это вроде никто не это пока что-то никто не шишит я думаю накопим 12 алмазов и просто сломаем этот мост Чтоб все было да. настолько безопасно. У кого-то есть три а, золота. Я упал. Да, у меня есть, но я упал. Fox, <слысляют> уже <himself> есть три золота. Значит, уже нет. Так, красные вроде бы еще в сторону наших алмазов не смотрят. Наших, а -а -а. ты так сказал, нашим, а, <слысляют> наших. А, да что они Это именно наши алмазы. Ну мы же не завладеем. Вот скоро уже. Завладеем? Вот так одно золотко. Ну что, да. я тебе скажу так. Суть нашего челленджа еще такова, что форт не просто надо, чтобы, типа, он выдерживал удары, там, а еще, чтобы он был красивый. Ну да. Ну тут мастер красоты у нас. Ты, поэтому, как говорится, занимайся. У меня уже 5 алмазов. О, это хорошо. Уже почти половина нашего, как говорится, нашей песички готова. Ну да. Ой. Вот еще ждать долго? Вы можете приходить и забирать. Хотя ладно, я уже накоплю. Можете мне принести несколько блоков на всякий случай. Да сейчас подожди, так, Сейчас давай, давай приезжай. Приезжай, Леша, Да ладно, я, я сам уже Вот у нас все равно вот мостик хороший, прям такой. Так я пойду посмотрю там, проверю, что там. Что там наши, как говорится, противнички. Так заберу алмазы. На самом деле красных бы от красных избавиться, вот было бы классно. Ну, от соседей. Можно просто взять один фаербол и помешать красным, то есть они чуть-чуть психанут. Но это ну, не точно. Да. Знаешь, это но, там, понимаешь, ты понимаешь, на... Но это не точно. Ну, ты кинешь на них фаербол, они вз... ну у них взорвется кровать и все, и они начнут на нас агриться. У тебя есть алмазы? Артм. Да, есть один алмаз. Скидывай, скидывай. Подожди. Вон он, вон он, ну. Ага. у нас уже семь алмазов. О, это хорошо, уже вот тут. Пять алмазов и все. Короче, смотрится-то. Да. Закупаюсь, да. короче, смотрите, стеклом. У нас сверху базу, кстати, Баба тоже можно договорю. построить. А ты... А подожди, а нам могут падать алмазы с печки? Нет, не могут, по-моему. Не могут, да, не могут, стоп Блин, жалко, конечно. Вот такая вот да. подступка. Вот такой, да. Ага. А это, так Сколько? сказать, база лучников. Давайте я сбегаю, посмотрю. Вот так вот, смотри, вот так вот. А вот, вот, вот такая огородка, вот. чтобы лучники не падали. Вот, вот, вот, вот, нормально, так ободочка. У нас там Здесь. сверху тоже, в принципе, есть платформа, чтобы не... Этот, чтобы... Подожди, я, всякий... я, е... а, я не мог подожди, О, спасибо. Я просто сейчас куплю, все, буду... Хоть все, у нас уже, уже имеется лучник и божье. Трелок. Трелок. Я иду на алмазы, волос. в принципе, в принципе, на алмазы. Теперь я, я займусь укреплением моего мини-форта, то есть так, это... У нашего лучника, то есть Матвейкина, есть уже своя мини-бейза. У нас уже девять алмазов. О! все, иди покай, прокачай печку. Пока. Да Хотя ладно, я сейчас двенадцать накоплю и сразу уже все по, по максимуму. Так. Я, наверное, сейчас на всякий костюм пойду. Мой фортич. Мой фортич. Чисто. Так, получается... Вот сейчас... Я нам дорогу сделаю, пошли. Два... Кто будет еще одним лучником? Ну, Леха, я знаю, хорошо файтится, так что мне кажется, будет... Пусть Леша будет... Как? рыцарем. А давайте просто здесь сидеть. Мне тоже нравится такая тактика. Ну, смотри, я вот оборудовал уже базу лучников. А смотри, Леша, а ты уже полностью прокачал печку или там еще сколько-то надо до алмазов? Нет. Я не еще... Дай я посмотрю, сколько сколько. сколько. Два мама. Еще... Надо еще две прокачки до алмазов. Один алмаз да. нужен. Mm, понятно. Все, ждет, где на амазе. О призраков не существует. Я боюсь. Я видел, как они танцуют. А ждем голос краины? Ой, господи, все, сейчас будем закупаться. Let's go. <связывая> я я Пытаюсь попасть по-синему <связывая> Ну, пытайся, пытайся. <связывая> Ну, конечно, не судьба Ё-моё, я упал Блин, какой-то ненадёжный у нас форт <связывая> Блин, я убедал Матвей, так. так 12 алмазов Это только для того, чтобы падали Изумруды надо прокачать Сам строил, сам психует Короче, я нам прокачал и золото, и железо Они теперь очень быстро падают а все остальное, а эмиральды, они стоят 12 алмазов. Так, а сколько нам еще надо? Разве 12 алмазов? Да, да, можешь сам посмотреть. У нас там прокачается. Я упал. О, мой приятель, Сапозик. А, это... Нет, мы с Артемом играли в Даблсе. В ну, в Даблсе, да. да, а, здесь в doubles, нет. Там, да 12... а теперь надо только 12, чтобы прокачать этот. Всё, так, а ну получается, у нас сколько сейчас, у так, тебя алмазов? У нас... Сколько у тебя алмазов? У меня два алмазика, держи. Да. Ну, давайте я в этот сундук сплаживайте, короче, в общий сундук алмазы все. Дав... Ну, я хорошо. предлагаю ну, еще. Ну, я... я... что ты сделал? Я, я Я случайно кинул под себя фаербол. Я предлагаю этот. Я предлагаю еще одним алмазом достроиться. Там их никто не захватил. Ты представь, сколько там алмазов. И по через соседнюю базу построиться, давайте. Да. да. Все, лучник Матвей нас страже. Не, у нас Всё, просто, да. у нас просто алмазы справа и слева. Так, ребята, ребята, тихо, шухер, шухер. На нас это, на наши алмазы синие строятся. О. -о, -о. Давайте, давайте уберем эту дорожку с алмаза, алмазами, Они, короче, они красных уже зарашили, блин. Ой, мне всё, нужны блоки. Держи. Ребята, ребята, мне нужны блоки. Мне нужны блоки. Я тут без блоков. И не выберусь отсюда. У меня, сейчас скажу, у меня 7 алмазов. Мне 7 алмаз, Артё... Матвей... Матвей бежит на помощь. Давай. Так, Матвей, ты там беги, давай. А, вас вдвоём спасать надо. Подожди, нет, я... Да нет, я на других алмазах уже. Так, подожди, а -а -а. сейчас, Леха бегу к тебе, подожди, подожди. Так, вовсе сундук э -э алмазы, так. Быстро бежим к Леша. Давай, все, я защищу базу пока просто. Это а а страшно как-то. Ты понимаешь, что бегу? Сейчас сильно капец. матвей защищайся от синих. Сейчас побырому. Пробежал, Скинул, пробежал. Бежал, Держи блоки. Давай синий, синий на базе, синий на базе, синий. Бегу, бегу, я уже на базе, так. Защищай, я сейчас прибегу. Отстреляемся сейчас от него. Меня скинули, блин. Чайка. Ну он Такой там все боже. путь подорвал, сам боже, знаете, вот самая, тупой, та, самая тупая тактика у него. Просто в спину подходить и убивать, боже. Как же меня такие люди бесят. Так, блин, так, так, так. Ай, ой, ой, болц, аллазы, пацаны. Изумруды, точнее. Да, я знаю. Я уже, я уже делаю. Я уже сделал эту фигню. Я, я, вот, нет, знаешь, я уже работаю. Так, А, ну, нас... кстати, чтобы у нас Уже бегите, бегите. У Давайте я усверу, да. Надо Тёжный. его хотя бы убить. Все хорошо, хорошо. О, кровать, что я. Яблочко, убежал. да? Яблочко, пожалуй. У меня 2 хп. Все, найс. Застройте кровать да, жестко. Накопите изумрудов и застройьте кровать обсидианом. Да да, да, да, да, да. У кого сколько изумрудов? У меня, вот, у меня в сундуке один. У меня два. Давайте вот я положу, давайте в общий сундук. Прокачайте нам, знаете, а что у нас? А, в общий сундук вот все сладкие. Я, я возьму наш беду. один Короче, а, нет, супер крутая нет, печка, нет. печка стоит 16 алмазов. Супер крутая, она прям вообще супер жесткая. Матвей, стой, я, короче, я короче, на, на дефе. Да-да-да, ты иди на те я алмазы. Деф я дефаю, я дефаю, я дефаю. Давай-давай. На дефке стою. А, деф синий-синий-синий у нас, у нас синий. Давай, Артису. А, Ломал, ломал. Я скинул. скинул. И еще сзади один. Второй я. А что да, я просто, они, они, они, они просто такие ботики. Хы. Ну, хорошо. У него Сейчас. просто был парал у нас меч, который вам успешно прокакал. Ну, да. Ребята, ребятушки. ребятушки. Понимаете, мы добились у из У меня алмазов и 4 из блюдов. еще представьте. У, у, у меня 6 алмазов. Еще один бежит, еще один бежит. Ребята, быстро, так все, я в стул просто ложу. Сейчас всем всем алмазов четыре изумруда. Все, у нас есть, у нас все на кровать хватает, на кровать хватает. Все, все, все, я я то. Алмазов, все, я уже я. Все, я прикрываю быстро, пацаны быстро. Пока Матвей держится, я сверху. Пууу. Так я дальше пойду с той стороны буду охранять. Да, давай все. Как ты слышишь, с него четыре изумруда выпало, это пипец. Еще семь этих алмазов. Все, сколько там еще осталось? Давай, я потом быстро разготовлю. Все, я, я застроил кровать обсидианом. Все, полностью, да? Да, да, да. Сотлично. Да, так, так, я так накидаю, просто так нормально. Ребята, возьмите, у меня, короче, Эти очень много железа. Я там... много. Матвей, возьми, там много железа, возьмите. Ага, алмазы у кого-то есть? Есть, есть, есть, У меня там сутуки лежат очень много. В сундуке а нет, а вообще нет. ничего. Два алмаза Нужой. нужно, два алмаза еще. А сундуки, а кто взял 14 алмазов? Да у меня они, мне нужно еще два алмаза, а, чтобы всякая. мне нужно два алмаза, чтобы было все жестко. Леша, уже несу 7 алмазов, еще в Давай, давай, давай. Я сейчас еще давай. Матвей, сбегай, э -э -э. Матвей, Матвей, Матвей, Матвей, сбегай на тебя алмазы, на -те алмазы, сбегай. И Будем давай. просто алмазными магнатами, честно, прям просто вообще. Да вообще, давай. Так, ну что, давай где ты так, там. Так все. Э, Леша, отдаю тебе это королевский сельмомат, это все. Угу. Все, nice. Теперь у нас... Вообще, мяч 4. Это... О, давай, неси. Давай, кидай, кидай. Матвей, кидай. А, где ты? А, это Артем. Давай, Матвей. Сейчас я еще заработаю этот. Сейчас я еще нам сделаю мячи, и это вообще жестко будет. О, у у меня О, все, все, у меня есть, алл... алмазный меч у меня есть, кому нужен Ой, меч. Бацаны, так, так, у синих, а синие Что, так, так, у синих эти. У не нас четыре изумрудов, кому-то еще на один так. меч алмазный. Дайте, дайте, мне срочно... <свят> <свят> Ладно, не надо мне. Там, короче, у этого тоже синие вооружили с луком. Ну, я а, вот прикрываю. Меня стреляет синий с луком. Сейчас все полез на вышку. Сколько у нас железа? Ребята, можно нам галепку. Стреляй, выпалить? стреляй в синего, он сверху на алмазах. Да я вижу, где он, он. ломает. По-моему, стрелы просто не достреливают. Попал! У нас скинул. Добей его там. Все, я его На, убил. Там. Три изумруды у него вот, выпало. Вот, ребята, нас... работа, и командная работа. Короче, сперва, скоро, у каждого будет уже, блин, алмазный меч, потому что у нас да. уже... У копилась... меня уже алмазный меч. Они такие, я себе а... тоже куплю? Они такие думают, а как у них изумруды появляются, если они вообще до центра не достраивались? У меня уже пробел ломается просто, он у меня уже не нажимается. Клама красилась, Клама ты макарай. Я либо никто это шантаж. Все, у меня есть 4 барбоа. Просто я сейчас покидаю у всех. Ого, так, да ты. Устраиваем. Вроде. Все, Тактика я как просто... Мы ни на кого не идем. Мы просто сидим у себя. Будем Василий, ждать, пока сам, давайте бегу. уже сидеть сломаем и все. И закончим эту жизнь. У нас у нас все топовое, понимаешь. У нас вообще у нас изумруды падают, понимаешь? Это вообще жестко. Да, и уже со скоростью это уже просто. Угу. Я уже прокачал, понимаешь? 16 алмазов прокачка стоил. Так Леха Леха идет. Пацаны, можно я сейчас куплю себе алмазку? Все найс. Nice. Капец, Пожалуйста. давай изумруда с него уже выпало. Так, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Так, пока он не В общем, уже... еще лежат. Леха это красные, это зеленые. Рекл... А, блин! Я же не говорю, где там, пацаны? Нам надо идти туда, Лёша... смотри, как дальше, строиться будем, короче. Я тебе это. Вот видишь, не знаю, сейчас придется тебе очень энергично, мне кажется, обороняться. О, хорошо. Пусть построен! Леха, Леха, сейчас, смотри, смотри. Стой на кровати. Да вижу, вижу. Побежали, побежали, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Вот так вот. Давай кровать это сломал, все, пацаны лучше не к лучу не к давай беги, лёш беги беги, он сломал просто, всё сломал всех, у них тоже эмеральды спавнятся, кстати на спавне. Матвей, там на нашей базе кто-то пер... сид перекрыл, там какой-то сид. Давайте. Так быстрее. все, остался один какой-то чел, мне кажется сейчас просто в у этого пупулзито, он наверно Матвей, да? Да, принимаю, принимаю, принимаю. Да, в принципе, нам так. нечего бояться. У нас обсидиановая, это... Обсидиановая карава. Он физически не сломает. Ну да. Не, не, если он губит алмазную кирку, то он сломает. Но если так, то по факту, ну... У него деревянная кирка, и деревянный топорик. Найс! Я его застрелил. Класс, все. Ну, короче, ребята, вот такая вот у нас крутая серия получилась вместе с Матвейчуком и вместе с Артмистиком. Э, спасибо всем, кто смотрел. Вот. Всем удачи, всем пока, да? Да, всем пока, всем удачи, всем пока.